всем привет друзья с вами снова Ви и Максик. М Максик да мы сегодня снова будем делать летсплей на Майнкрафт вместе с ним а, мы вот одели вот такие вот ботиночки путешественника если вы хотите поиграть со мной или с Максиком на этой сборке то пишите мне в skype звоните мой skype будет в описании а также skype максика ну, поиграем на сборочке или я про... вам просто моды скину, точнее сборочку с модами саму. Или сборку модов саму, да. Что-то я уже заговорился, ну ладно, начнем. Ребята, сейчас мы добудем дерево. Своим новым топориком. Да блин, мас достал. <связь> как таково <попал> отсюда? Кто? <связь> Кто, Крипер? А, блин, блин, блин, помоги лучше мне. Зачем ты в меня стреляешь? Ты бы лучше помог, дурак. Я тут перемотил. Это вообще так вс, найти то, что у меня не было коровы. Чего у тебя не было? Потому что я не мог получаться корову, потому что я ее не убил. А? Найди тебя меня среди коров. Найди. Окай. кай. Ай-яй, меня достали все. Сейчас найду. Легко. Всем привет, с вами с Эй, коровка, куда свалил? Эй, я тебя не вижу. Ты. Ты где уродец? Я, я вижу, ты свалил. Вот он ты, говню Ты бешеная корова. О, ребята, я нашел клевое дерево там, я думаю, мы сейчас нарубим много-много-много ордов. -много -много ордов, Дров. О, боже. Оно так супер. суперски рубит, да? Да, я себе дерева не брал. Офигенный упор. Так. Офигеть, лопата жесткая. А, ты нафиг это. А, ну, а, Кстати, у меня уже. Умеешь что это оно вот дерево из танккрафта? А, просит. У меня простим. Сначала. Просто у меня спросит, что я сделал, потому что я в танккрафте блин кланки разбираюсь, ну скучно. Да меня насирает. Ага. Если будешь рубить синее дерево, блин, это мне бы не такого блин дал. Не знаю. Я знаю, что не надо синее дерево рубить, оно зараженное. Нет, оно не зараженное. Оно ну... нужно для танккрафта. Уйди. Ты где ты? Уйди. Где? Я в дереве. Да не бей ты меня. Я тебе не бью, я вообще вон туда лезу наверх. Ты ч ты достал? Я дониз, я лагаю, я лагаю. <смех> Иди, да блин, ты достал! Я органу хочешь? Даже вот дымку хочу. Да не надо, сам главный, лагает у меня еще за это бьет. Вот подо мной блок сломаем. Только если ты меня больше не выжбить. Не сумай. Не будешь бить? Спасибо, что сумал, блин. Где ты нафиг? Ты все время достаешь, меня бьешь и бьешь. Ой, дыш начался, дыш начался. Боже, сейчас будет жестко. Сейчас мы с тобой будем обозреваться. Сейчас по поаккуратнее в тебя может ударить молния. Все. Ай, жесть. Зачем ты включаешь грозу? Не знаю. Хочу, чтобы тебе по башке грозы дала. Ты че? Чуть -чуть, вау, не упал. Да, вот, ты че, че, че, че, че, че, я перепрыгнул. Ура! Паркурчик. Три, Ребята, вы наверное спросите, почему у нас так мало модов. Мы удалили уже где-то много модов, даже 18 штук где-то, потому что у нас крашился Майнкрафт. Ну а у тебя? Ну у меня еще. У нас у меня крашился Майнкрафт, поэтому... Я мне... компас не работает. Какой компас? Обычный? Нет, координатный каждый... корп... корпус? Координатный корпус. Компас. Он не работает реально. А, у меня Майнкрафт лагает. Я сейчас Кто кикнет? Ты что ли? Я ничего не говорю. Да конечно. Блин, надо было численко угня закивать. И меч будет. Я выкину зачем она мне? Спасибо, что мне На. тебе еще. Эй, не надо! это дерево нужно еще На, дерево свое. Она мне не нужна. Вообще. Я в нем души не Зачем ты, мне, зачем ты мне второй железный меч дал? А я сейчас это одну меч будет зачарующий. А Отдашь мне меч. Хочу. Хочу. Дай. Зачаровал? Зачаруй Зачар. сначала. Зачару. И еще я пью корня. Давай. Так. Да, мы вам потом покажем, как он, как они действуют. Да. Где этот координатный компас? Он в каком моде? Ну, просто найди это. А я его, его где-то. Тут, тут, тут я кинул. А я его волнул. Ну пощёвай. -а, а, он в Библиокрафте. Он вообще просто не работает. Он же просто для красоты так-то. Он и не должен работать. Давай. А давай. Давай, давай, давай. Сейчас я этот выкинул обычно. К мне. Давай. Я, блин, да вот его кинул, а ты будем шл. И можно. Тебе киркур огня давай. Давай. А обычную выкинуть можно, да? Просто удали ее, что мы не пиши. Что удалить? Киркурс кинул. Да зачем ты опять это дал мне? Ч дал? Ничего. Давай, мне пожалуйста. О, не надо, шок Ну да, кстати, мы, ребят, так будем летать, теперь. Только мы, конечно, могли с помощью морфинга летаем. Ну да. Ну вот, с, ма... с помощью морфинга это тоже круто. А кирка огня, как она действует? Нажимаешь по земле прогулкой мыши и вот рубит-рудитой появляются. Видишь? Ага, видно. Я сейчас буду, пойду искать какие-нибудь руды. Это можно просто тупо путешествовать можно. Я, знаю. Я, знаю. Я нашел фигню эту, как она? Янтарь. Да. Ой, ой, ой. Вау. Кристаллы эти. Много кристаллов разных пошло. И железо. Прикинь, железо какая-то не выпадает. Выпадает железно. железорудный кластер. и железо Из железа. О, уголь нашел. Офигенная кирка что-то А? Я без Ай! Чтобы лучше взял из кратила этих. Ч, возьми факела да. и мне дай стак. Блин. Все хорошо, и вас из кративого этого вот достаточно уже. Ну, блин, ну реально, мне. Я не ну, привели, как он мячик без. Блин. Паух только тостын, не могу. Ай, а а это ты два. достал. Хватит мне вбить уже. Я ну, блин, я не могу да? забраться, тут такой толстую, блядь. это вот. Пусть жесть. А Ай, этот... ну блин, нет такого. Ой, лета. Блин, блин, зря я тебе дал а, это дерево. Мне самому сейчас нужно, чтобы скрафтить верстак. Да. А что именно? Дверста. Да. Я, я тебе в дырку сбросил. А вижу. Да, я лицо чушь. Верно. Не знаю, я тебя не видел. Проехал. Я пять вот стою. Да ладно, мне на сарак. Где стоишь? Ходи в жопу. Так, здесь я ничего не вижу. Здесь надо верстак. Дыверстак, я верстак даже уже не вижу. Давай я тебе покажу. Давай. Вот он. Где? Да а, вон, нашел, Все, все, все, вс, не надо меня бить что такое темный канал ну да у меня вообще ну, блин ну ты же летучая мышь почему нет ну летучие мыши же они в темноте видят почему без разницы все равно так же и вижу у меня экран нормально у меня даже так яркость нормальная а у меня тусклая яркость все я все вижу нормально не яркость была тусклая я ничего Может, по Эдмосин можно какой-то такие маленькие пенчики пункт, пункт, и находить руку. Я знаю. Это очень удобно. Угу. Ух, Ух ты, лопаловый я сделал достаточно много кило. Рукового меня не убить, Не хочу. Мне руду надо добывать. Буду я тебе скажу. Ух ты ж, кристаллы опять нашел. Ты прав. Лучше сейчас так будем. Сниму. Играть без креатива, так даже с этой киркой удобнее. Орудие искать. Ух ты! Реально, я ломаю вот железо и мне выпадает вот это, как я тебе сказал уже, Кларекс или как его. Не буду вс раз наживать называть. Эй, ч ты ч ты делаешь? Я? Да. Зомби скипетой пописал. Не помнишь такое? Не, а ч это? Зомби выживаешь своих рыбок. О, а можешь мне дать такой? Сейчас я вычеркну okay. это. Окей. Я нашел шафку. Сейчас я буду... Это, это похоже, все бесплатно черусь. Ага. Просто, Она теперь... без опыта даже черусь. Сейчас это надо было. Я не знаю. А? Сейчас я включу креатив, скопирую тебе там. О, спасибо. Я поставил. А, они меня бьют. Убей просто А нет, вот этот нормально вроде. А что он делает? Знаешь, не почнешься. Вижу, Зачем убил его? Это был, это был твой. Это мой был. Я тебе ушл. О, блин, крышка, пойди наперед. Я из любой брата братана нашл. А, кого нашел? Или ты что наш? С да, брата-братона. А. Так, сейчас я поставлю. Так, сканди, думаешь, на. Подожди. Ребята, короче, мне скоро заканчивать. Придется. Ну ладно. Так, что думаешь, будем скупировать а, сперло... побольшой по, по по, по такой? Как думаешь? А да... Иди в жопу. Скажи, куда ты почему? Скажу, что... Бабушка, -за de... Бабушка заставляет. А? Бабушка заставляет. Что ты мне... Скомпа вылазить. Сказала, Сказала еще 7 минут осталось. Такая, такая, как-то как с нос идшь. Вечером. Что, через три часа. Ч издеваешься? Ну нет. <смех> Я не издеваюсь. Ой, капец. Ну ты меня вообще у сам ты достал. Я просто говорит так, потому что блин, это жор. А, а а Не знаю, что с этими тупыми вещами делать. Так, скласть, скласть, скласть, скласть. Все складываем нафиг. Давай, давай, давай. Так, это оставлю. В смысле, это мне дал, чтобы я бил что ли? Или? Я знаю, что выпадает из пол. Из этих патемов. Что? Сейчас я скажу. Э Эфирные эссенции. Что за фигачить? Я-то я, я сам знаю. Я просто выкидываю. У меня много рабов. Так, смотри, ч, короче, я тут обустроился, прикинь. Чего? Я тут уже обустроился, говорю. Ай. Так, здесь спампоинт надо, быстрее. Ставь. Ставь. В смысле таунский ранец? Это что за таунский ранец? Я да не знаю, я вот. Это а пак что ли какой-то? Да... Мои зомби-рабы уже достали. где тут ходит так, это, это уголь он мне не нужен нафиг так, он вот там где-то туда о, поближе с Вы сделай потише. По ничего, потише, говорю, звуки сделали, достали. О, я нашел шахту, официально. Здесь всякие... О. Здесь много разных. Прикинь, я это ломаю, у меня все какие-то выпадает. Кастры, кто ты дебил? Выйди быстрее, из креатива. И хватит ставить рядом со мной ТНЧ. Да, вообще, блин, на поверхности поверхностью нахожусь. Да конечно, я тебя вижу, ты вот он ну, зомби. Зомби, какой зомби? Обычный зомби. Которого убил моего зомби, который был. Да ну, ты достал уже, реально. Я сейчас в креатив выйду и не буду больше с тобой в выживание в... играть буду с тобой креативно пока ты что делаешь Ой, да, даже сейчас вот по мне а ты точно не что ты прыщ, ты прыщ, ты я наверху нахожусь ну, правильно ты сейчас наверх пошел конечно же и опять ты тот же самый зомби сейчас да достал ты реально я же видел что это ты был все я короче достала я сейчас перехожу в креатив и больше не буду играть в выживание потому что ты сам не хочешь играть и меня еще заставляешь все обойдешь я вообще не входи в курс в да, конечно он сейчас перешел в выживание в чате же все видно не обманывай меня Чё, было, что что Может потом еще каких модов накачаем? Чуть-чуть добьешься все на то, мы ну, не можем выживание да, делать. Ну, потому что ты то динамизеру, что ты надоедаешь, что убиваешь меня. Кушай, это мы быть не я, потому что он крафтит и зомби могут динамитом э, Конечно, они в твоей броне были, да, летали, да, зомби. Я, и, и я этих зомбаков. Можно убивать, вот. Да, да, и в кретих и к... Да, и креть можно давать, да? Ну, блин, да что не Там зомби летало, я не верю. в броню. Там и, и, и по этим зомби. Нет, ничего не происходит. Знаешь, мы тебе включили неслучно, это было. Называется. Я тебе говорю, это ты все делал. Не, не, не я. Да, это да, я. да. Ты да. Ты да. Говорю, Подписчики докажут. Подписчики докажут, ты летал во-первых. Я видел, ты был за боком вот ты... то что. Ты любил за бокстером кружок. Это неслучайно, это действительно конечно ты, вот именно что лишнее потому что ты это это ты был ну, кого кого хочешь ну, играть ты -то с тобой буду, с тобой хоть как-то, но все равно интересно играть. Ты точно три часа только зайдешь? Ты точно только три часа идшь? Да. Я тебе точнее говорю, что зайду все равно. Вот. У тебя сейчас сколько времени? У меня. Угу. 20, 20 часов, это а, нет по 9 17 21 о нет по 9 короче Тебя до скорки можно в компесии ну вообще ты сможешь так подожди ты в 9 часов сможешь зайти у вас это будет 12 часов а ah? не знаю завтра утром Сегодня сможешь зайти? У меня будет это 9 часов. Ветра. Сегодня. Я не зайти. 20 часов смотри. Блин, жалко. Фигово, что у вас там на 3 часа больше времени? Байк, а чё? А, видео? Да, что Интересно удалять. Да. Да чё удалять? Я реально не интересно, но все равно просто с кем-то. Ребята, ну ладно, я не знаю. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. но впрочем, это все Всем удачи и всем пока.